Я смотрю, они, мы 365 дней в году, и даже если ты не разбудишь меня к утру, я все равно твое сердечко заберу. Я смотрю, они, мы 365 дней в году, и даже если ты не разбудишь меня к утру, я все равно твое сердечко заберу. У -у -у. Ведь я тебя люблю. Что затесалось в моем сердце, ведь я сам не узнаю никогда, и помочь мне сможешь только ты. И это навсегда. Я хочу, чтобы ты со мной была, Сакура, или все же конопля? Я не понимаю, для чего был создан я, Для того, чтобы смотреть на тебя. Черный клевер, фэритейл и сезам Доктор Стоун и Джорджо примкнутся к нам. Так и ты тоже примкнись Лайк поставь и подпишись Лайк поставь и подпишись Я смотрю аниме 365 дней в году И даже если ты не разбудишь меня к утру Я все равно твое сердечко заберу Шестьдесят пять дней в году, и даже если ты не разбудишь меня к утру Я все равно твое сердечко украду Ой. О -о -о -о. Я все равно тебя люблю А может лучше по-другому Я смотрю они матрица Шестьдесят в году И Даже если ты не разбудешь меня к утру Я все равно твое сердечко украду Я тебя люблю